Итоги недели. Здравствуйте! Вы смотрите видеоканал Южи ТВ в эфире новости в студии Петр Лебедев. В Южу с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы Алексей Хохлов. Он обсудил перспективы развития района с Владимиром Мальцевым, а также провел прием граждан. Вопросы жителей касались в основном сферы ЖКХ, медицины и образования. После чего Алексей Хохлов посетил Холу, где положительно оценил работу органов местной власти по подготовке к весеннему паводку. Перед нами стояла задача. Владимир Иванович, мы депутаты нашего Ивановской области. Мы подготовили пакет документов, осметили все, провели очень большую работу по реконструкции, как подготовке документов на реконструкцию нашего стадиона и нашей спортивной базы. Вот большая модернизация у нас идет в Москве. Мы как только телевидение не смотрим, там меняются хоккейные коробки, поляки теперь уже там с кудадоревом хоккейные коробки с цветами. Я так думаю, что вы теперь пошли в круге, и все-таки валить-то видите, нельзя ли не совершить барда. Нам бы хотели кого-то высшего употребления с Москвы. Без возмездных. Без места. А у нас есть танк. Там, а конечно, мы готовы. любому району Москвы можем подарить. Мы можем ведро к люблю подарить в Москве. <связь> <связь> Отдают же они вот троллейбусы, автобусы, э, старые. Да. Кстати, это... Алексей Алексеевич, вот жители города очень волнуют э, вопрос по вызову твердых коммунальных отходов. Тариф э, будет э, до 104 рублей. Огонь, конечно, и ниже с человеком. На сегодняшний день э, жители не могут э, платить, так, по такому тарифу. Район вложил свои деньги в строительство полигона ТКО. Значит, под МОКом, буквально там, я не знаю, 4-5 километров. А, то есть плечо подвоза мусора, по большому счету, у нас внимание. Я к тому, что может быть там кистякам надо вести в паре например, до да, 60 километров, а у нас 6 километров, и вот под одну ребенку а, всех причесывать этим тарифом, это ну, не очень справедливо даже Вот крайне непроработанные. Вот этот закон должен был вступить в полной мере с 1 июля 2017 года. Частично с 1 января этого года. Но в последний месяц все-таки удалось его нам затормозить. Потому что он ну, ну, не работает. Вот просто люди будут, ну, будут только на мусор работать. Принято такое решение. Ввести, вернее, определить несколько регионов, пиловых, где этот закон начнет работать. Не в полной мере, но начнет работать. И область, учитывая старые добрые отношения с министром ЖКХ, Минин Михаил Александрович, попала вот в этот пилотный проект. Повезло. Повезло, да. Ну, жители Южа, отличались отличаются и отличаются всегда особой активностью, заинтересованностью, неравнодушием. И я в очередной раз убедился в этом. Также я убедился в том, что та законотворческая работа, которая проходит в Думе, она требует постоянной корректировки и связи с населением, с людьми, с избирателями. Проблемы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта, они общие. Твердый, вывоз твердых бытовых отходов – это еще одна больная Тема, которая сегодня возникает практически везде. И очень важно сегодня получить обратную связь, как сегодня состоялся разговор, вот такой же, с тем, чтобы можно было выносить те вопросы, которые прозвучали на федеральный уровень, корректировать законодательскую деятельность, вносить поправки и изменения в действующее законодательство. В Юже продолжаются работы по благоустройству города. Постепенно вывозится оттаивший мусор, приводится в порядок улицы. Вместе с тем начинается долгожданный ремонт дорог. Одна из визитных карточек города Южа, фонтан на площади Ленина, давно нуждается в ремонте или реконструкции. Кто-то даже выступает за демонтаж фонтана. Редакция газеты «Светлый путь» и «Совет Южского района» предлагает поучаствовать в обсуждении этого вопроса. Сделать это можно, отправив письмо на электронную почту газеты или оставив комментарий в социальных сетях. Пока в общем голосовании большинство жителей склоняется к тому, что фонтан должен остаться, но нуждается в ремонте. Благотворительный фонд доброе дело, помогает детям с ограниченными возможностями. На днях фонд подарил двум детям из Южи набор полет бабочки, предназначенный для дистанционного обучения. На сегодняшний день проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья являются национальным приоритетом. Такие дети в силу сложившихся жизненных обстоятельств не могут заниматься в общеобразовательных учреждениях, не могут посещать учреждения дополнительного образования. И здесь как раз выходом является дистанционное обучение. В проекте «Южский муниципальный район» с 2009 года был создан клуб семей детей с, с детьми с ограниченными возможностями здоровья передано оборудование дорогостоящее для таких дистанционных занятий. Родители и дети были обучены, они работают в специальных разработанных программах. Это не только дает им дополнительные знания, но и позволяет общаться со своими сверстниками. То есть делает их немного нужнее и, быть может, чуточку счастливее. А это является нашей основной целью. Значит, сегодня Фонд Доброе Дело, реализуя проект ⁇ Полет бабочки ⁇ двум молодым людям из города Южи вручил подарки. Это, это, этот проект ⁇ это проект о том, чтобы люди могли научиться создавать различные дизайнерские вещи, эти дизайнерские вещи по интернету пересылать в другие города и там изготавливать продукцию. В данном случае эта продукция ⁇ это бабочка. Бабочка, которую мы используем вместо или взамен, или вместо галстука. Дети смогут изготовить это все и потом поучаствовать в этой программе, и тем самым они смогут почувствовать себя социально значимыми. Не зависит от того, какое состояние у человека, в каком городе он живет, у нас впереди очень много возможностей. Это главная цель фонда «Доброе дело». Я очень рада за, за наших детей, за то, что им предоставили такую возможность – участвовать в таком проекте полет бабочки и очень хочу поблагодарить и Ивановских тружников за это за, за этот проект и нашу Марию Александровну По, посну за предоставление возможности и за ее организацию ко всему вот к этому и очень хочется ей сказать огромное спасибо что она нашим детям помогает во всем и никогда ни, ни в чем не отказывает да. в завершении выпуска небольшой сюжет с площади Ленина где прошла сдача норм ГТО для того, чтобы получить значок ГТО, необходимо сдавать определенные спортивные нормативы. Подробнее об этом рассказывает директор спортивной базы Алексей Александрович Денисов. Сегодня, 28 марта, проводится заключительный этап тестирования среди учащихся 9-11 классов норм ГТО. Виды, которые сегодня загревают наши учащиеся, это длинные дистанции, два километра, 100 метров, 5 ступень, 60 метров. Четвертая ступень – метание гранаты, пятая ступень, и метание меча, четвертая ступень. Всем, сдающим сегодня тестирование, желаем успехов. И на этом у нас все. Следите за новостями, будьте в курсе событий. В студии был Петр Лебедев. Спонсор южских новостей – магазин Громозика.